скажите пожалуйста если на земле представители звездных рас или галактик или есть если есть то цель их нахождения на земле я не знаю я не знаю мое предположение такое что скорее всего здесь находятся э, существа которые являются зрителями но они не проявляются в виде физических тел и не проявляются в виде каких-то вот твердых таких элементов я считаю что на планете земля таких э, там, космических ракет техногенного происхождения из далекого космоса каких-то людей которые прилетают этого нет все что появляется, это техногенные проявления, которые связаны с хлопыванием паранормальных миров, в которых мы проживаем. И это просто элементы будущего, которое будет на Земле или прошлого. Ну, как бы это мое мнение. Его можете поддерживать, а можете нет. Не доказать, не опровергнуть, к сожалению.